Друзья, всем привет! С вами снова канал Easy Трейдинг и его ведущая Строй Григорий. Сегодня мы посмотрим кое-что интересное. Друзья, захотелось посмотреть, что происходит с акциями Яндекса, потому что новостная лента скудная, а вот одно из событий, которое действительно меня заинтересовало, что происходит с акциями Яндекса. По новостям из прессы, вроде как распродажи начались за счет того, что в Госдуме обсуждали некий законопроект. Однако, если мы с вами посмотрим на месячный график, причем мы смотрим на российском рынке с вами, да, то мы просто-напросто увидим вот, и эту вот штуку, видите, произошла дивергенция расхождения между индикатором силы и движением цены. То есть цена возрастала, а индикатор силы падал. После чего наступило некое снижение. Причем этот индикатор, нам бы мог сказать, уже в июле 2019 года, о том, что начинаются распродажи. Теперь мы с вами посмотрим, что происходит на фондовой бирже, где акции изначально котировались. Это Нью-Йоркская фондовая биржа. И смотрим мы на трех месяцах. Оказывается, то восходящее движение, которое мы видим на российском фондовом рынке, в Америке и подавно его не было. То есть акции работают довольно в широком боковике, и особо-то расти они пока не собираются, да. Если мы с вами опустимся на неделю, то мы с вами увидим, что на недельном графике у нас вот здесь вот был всплеск, и как бы все вот это вот не организовалось в двойную вершину да и здесь по идее коррекция пойдет вот а, всей этой волны кстати ну ка давайте на месяце посмотрим здесь то что здесь такой дивергенции как у нас была на российском фондовом рынке ты не наблюдается угу. Понятненько, здесь мы прошли волну А, здесь мы идем в волне Б, и скорее всего сейчас идет резкая волна С. Но посмотрите на характер вообще данного инструмента, насколько глубокие у него просадки и подъемы. Причем эта просадка была гораздо сильнее вот этих вот минимумов. Друзья мои, вот что-то здесь, в этом движении. Я не хочу сгущать краски, но все вот это вот дело сейчас мне напоминает первую волну в нисходящем потоке. Как бы все вот это не полетело бы вот туда вот вниз. Теперь мы посмотрим, почему на российском рынке именно в том месяце, который мы с вами обозначили на в графике получилось именно такое снижение. Мы посмотрим просто по отчетности компаний за 2019-2018 год. Как раз, который пришелся на июнь 30 -го года. К сожалению, я нашел американскую отчетность, российской не нашел. Скорее всего, где-то она есть на просторах интернета. Но да, это нам не помешает. И смысл такой. Прибыль а, за квартал от года к году упадает у Яндекса чем это объясняется? я специально порылся как можно серьезнее в отчетности компании и получилось, что прибыль-то пала за счет того, что произошла покупка некой организации сейчас опять секунд поищу где эти строчки Нашлись, наконец, те строчки. Вот здесь вот мы видим доход от покупки, продажи сторонних бизнесов. Он, естественно, сейчас ниже нуля в 2019 году. Яндекс активно вкладывает деньги в приобретение дочерних организаций. Ну, видимо, какие-то организации она продуцирует. Яндекс он продуцирует и выкупает. По движению денежных средств отток увеличился почти в пять раз. Получается, что Яндекс, как компания, по сути своей теряет деньги на вкладах в инвестиции. Возможно, это долгосрочный план компании. По техническим данным, да, по техническому анализу, вот это все, это волна B. И очень может быть, что вот здесь вот у нас развивается нисходящая тенденция. Как бы не вся вот эта вот была первая волна, нисходящая волна C. В любом случае, смотреть на покупки акций нужно вот от этих отметок где эти отметки на российском рынке это 12,9 долларов если мы посмотрим то на российском рынке эти отметки будут у нас с вами находиться где-то вот здесь вот. Да. видимо объем акций на американской площадке и российской площадке это немножко разные значения, да? И надо искать точки входа где-то на этих уровнях. И то, скорее всего, там точек входа не будет. Предсказанием будущего мы не занимаемся. Мы занимаемся техническим анализом и инвестиционным анализом, фундаментальным. Пока и технический, и фундаментальный анализ показывает снижение стоимости акций я думаю, что надо просто ждать, чем все это закончится сейчас входить и закупаться акциями Яндекса чрезвычайно опасно, потому что объем потерь при резком движении вниз может быть колоссальным поэтому надо ждать, смотреть, где этот инструмент и Найдется, где этот инструмент найдет дно и когда компания перейдет от уменьшения валовой прибыли к увеличению. Пока балансы у них положительные, но год от года, ну, по крайней мере, 18-19 года дали понять о том, что у нас идет снижение по прибыли. Сие для инвесторов не есть гуд, хотя мы, конечно, ожидаем, возможных дивидендных каких-то выплат, но это все в будущем. Сейчас пока стоим и ждем, что же будет с Яндексом дальше.